Короче говоря, iPhone поменял шрифт. Это был какой-то день. Я когда-то залипал в свой телефон, чтобы тогда-то скоротать время. Пошелестел там-то, там-то, зашел туда-то, сюда-то и понял, что это слишком скучно. Странно, что утром этой пятницы мне не нужно было никуда бежать. Ведь мысленно я находился в ласковом мае, представляя, что уже выпустился из не очень ласковой школы. Четко. Начал думать, чем бы заняться в этот прекрасный февральский весенний день. Решил грызть гранит науки, но в ящике лежал не тот гранит. Начал искать гранит науки, ведь самое время взяться за ум, когда на носу ЕГЭ через полтора месяца. Спустя две минуты понял, что толстые книги в твердом переплете – это не особо вкусно, и вряд ли от этого мой ум наполнится знаниями. Тогда я решил заняться спортом. Я приседал, отжимался и таскал гири, как тут же у меня потемнело в глазах и закружилась голова. А ведь мне всего-навсего 18. Да уж, старость – не радость. Тогда решил провести остаток дня в виртуальных мирах своего iPhone. Но тут же вспомнил, что должен был выучить их по литературе к пятнице. Прошелестел по карманам и нашел монетку. Если выпадет орел, буду учить стих. Если решка, значит залипаю в айфоне. Я подбросил монетку. Выпала решка. Правда вертелась монетка с помощью моих рук. Но первый результат дороже второго. Я очень долго залипал в инстаграме, смотря аккаунты с попугайчиками. А ведь мне 18 и пора бы задуматься о взрослых вещах. Например, поступить в приличный вуз, научиться чистить картошку, найти вторую половинку. Но самым простым из этого перечня было листать аккаунты в инстаграме с попугайчиками. Затем мне пришло уведомление от своего троюродного друга. Странно, что текст был написан вверх ногами. Но тут же вспомнил, что мой товарищ интроверт и спокойно отреагировал на его шутку. Но через пару секунд он начал писать мне про миму из ВКонтакте новыми шрифтами. Офигеть, я тоже так хотел! Круто! описывать мемы, однако для начала решил узнать как установить такой же шрифт себе на iPhone. Искал в интернете, в учебниках, в тетрадях, под столом, под собой, ничего не нашел. Обидно. Решил не ходить вокруг да около и набрать своему троюродному другу сделал И тем более у меня уже полгода как андроид, поэтому перезвонил, занимаюсь финансами. Чао какао. Это было странно, но надежда на поиск новых шрифтов для моего iPhone не покидала меня. Прошло достаточно времени, но я смог найти то самое приложение. Оказывается, это сторонняя клавиатура для iPhone, с помощью которой можно писать текст различными шрифтами. Интересно, моя клавиатура для компьютера является сторонней для iOS. Самое классное, что работает, это почти во всех местах iOS, где можно использовать клавиатуру. Все, что нужно сделать, скачать приложение по ссылке в описании, открыть раздел с настройками клавиатуры и добавить только что появившуюся строчку фонд. Приходим во Вконтакте и начинаем отправлять своим друзьям сообщения с интересными шрифтами. Четко! Единственным недостатком является отсутствие русского языка, но написание транслитом еще никто не отменял. Короче говоря, iPhone поменял шрифт. Привет! Как тебе новая клавиатура для твоего iPhone? Не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если ты еще не подписан. Тебе будет несложно, а мне приятно. Спасибо за просмотр!